Приветствую всех подписчиков моего канала. С вами Лена Смирнова. Я как всегда продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня хочу поделиться с вами новым проектом. Называется lime-media.vip. Здесь нет главной странички. Если кого заинтересует, перейдя по ссылочке, вы попадете на такую вот страничку, сразу логин. И нужно создать акцию в этом проекте нам дают возможность зарабатывать абсолютно без вложений на просмотре видео. Сейчас я вам все покажу. Значит, прописывайте имя, имейл, юзерный пароль, повтор пароля. Здесь будет ваш пригласитель. Нажимаете зарегистрироваться. Вам на почту придет просто приветственное письмо, где вот ваш логин. И как бы войти. Мне пришло папку спам. Значит, не спам я кликаю. Так, я же зарегистрировалась друзья вчера где-то примерно около полуночи. Я просто зарегистрировалась, сохранила как бы сайт. Я переписывалась со своим пригласителем вход по имейлу e или логину и паролю. Нажимаем «Войти». Ага. Можно лог... Подождите юзерней. Опа. Опа, опа. Сейчас пропишем. Юзерней значит И попали в кабинет. Как я сказала, вчера зарегистрировалась в полуночи. Ничего не делала. Так немножечко прошлась по кабинету. Погуляла. вот И все, потому что уже ни сил, ничего не было. Время -то было уже... Сразу потом сделала завершение работ. Сразу на домашней страничке у нас находится реферальная ссылочка. Как я сказала, я вчера переписывалась своим пригласителем. Вот он меня пригласил. И то, что он мне здесь показывал, вывод, то, что мы здесь зарабатываем в долларах, вывод здесь производится в биткоинах. Минимальный вывод здесь от 50 долларов как бы и дают нам без вложений на просмотре просмотреть три видео по 50 центов это в день выходит полтора доллара 1 доллар 50 центов как бы вот так открываем. так ну что давайте теперь разбираться дают нам при регистрации бонус 5 долларов ну, на бонус, естественно, рассчитывать не надо. Вывести нам его никто не даст. Зарабатываем 50 долларов и ставим на вывод. Значит, все у меня здесь по нулям. Значит, есть WhatsApp, есть Telegram. Если мы кликнем, нас перебросит Telegram. LAM И что здесь можно подписаться, естественно. И вот здесь смотрите табличка. VIP0, видите? Три видео по 50 центов ежедневно, доллар 50 центов, как бы, да? И минимальный депозит здесь от 100 долларов. И я сюда вкладывать ничего не собираюсь. Если вы будете вкладывать, то на свой страх и риск, друзья. Вот. Я буду работать абсолютно без вложений. Мне нетрудно раз в день зайти и просмотреть этих три видео. Значит, все буду делать в режиме онлайн. Значит, что здесь у нас? Задание. Три видео нужно просмотреть бесплатно. Вот они. Кликаем. Нас перебрасывают на страничку. Вернем. Так. Включаем. Звук отключаем. И смотрим. Все. Спасибо, видите, да? Это все быстро. 5 секунд. Закрываем. Вот поблекла. Видим, да? И все-таки вот яркие. А это уже блекла. Следующее видео. Включаем. Идет вот таймер. 5 секунд. Все. Закрываем. И последнее видео. Как видим, все это быстро делается. Будем надеяться, что да, заплатят. И все будет хорошо. Но не заплатит Никто ничего не потеряет. Я просто удалю его. И все. Хотите работать, друзья? Работайте. Не хотите? Пройдите мимо все я просмотрела три видео давайте обновим страничку и посмотрим все комплект три видео видимо то так далее что это вот видео в что у нас значит тут показан баланс 650 Переведем на русский. Значит, сумма для пополнения. Угу. Можно в биткоинах, это ТРЦ. А здесь вот снять со счета, смотрите. Так. И здесь показано количество того, что я заработала. Доступно для вывода. Вот эти, как я уже сказала, 5 долларов. Я вообще не понимаю, зачем они дают и этот бонус, если он ни о чем. Зараб... Выводить мы будем только из заработанных средств. День по полтора доллара. Я думаю, можно и насобирать. И вывод здесь только в биткоин. Сатошек здесь нет другого. Другого. Почему? Хотя вот здесь, видите, есть USDT-TRC20 и биткоин. Вот здесь, когда вы кликнете, да, снять отсчет, вот настройка. Идем. Здесь прописывается только биткоин адрес. Я еще ничего не прописывала. Но ну, я, наверное, буду прописывать с этого Спайра. Раз 50 долларов там как раз и хватит, я думаю. Вот. На Fawcett Pay здесь не пройдет. Потому что многие будут задавать вопросы, можно ли от Fawcett Нет. Здесь, скорее всего, таких проектов нужен адрес кошелька. Я пропишу Спайра. Это я все потом сделаю. Прописываете, кликаете «Обновить». Кошелек сохраняется. Так, Значит, здесь пакеты. Как я сказала, здесь от 100 долларов идет. Ну и по нарастающей. Я вкладывать не собираюсь. Так, далее. Здесь, если будете покупать пакеты, собственные пакеты будут отображаться. Бесплатный ВИП, вот он у меня. Всего просмотрено. Так. Сеть. Значит, здесь будут отображаться партнеры. Также находится реферальная ссылочка, друзья. Далее. Маркетинг. Здесь также Видео, ну, я уже просмотрела. М -м -м. О, 5 секунд. Ну и все, редактировать, что то безопасность, настройки профиля, что у нас здесь. А сменить пароль, если что. Ну и выход. Вот такой вот, друзья, проект. Также есть, если кликнуть наверное, на WhatsApp, я не буду кликать. На ну, Telegram я вам показала. Хотите, пробуйте работать без вложений. Не хотите, пройдите мимо. Я не даю вам стопроцентной гарантии то, что он заплатит. Но, тем не менее, без вложений можно попробовать. Вот. Ну, как наберу минималку. Проверю, естественно, на вывод и запишу видео по выводу. А там посмотрим уже. Заплатит добро, не заплатит. До свидания. В топку. Всем удачи, больших заработков. Берегите себя и своих близких. До новых встреч.